Привет! Прямо сейчас вас ждет свежая порция новостей студенческого мира от корреспондентов «Универ С вами я, Марина Захарова, и мы начинаем. Старт новым российско-японским проектам успешно дан. Откуда они все узнали? Юные геологи продемонстрировали свои знания. Почему старинные здания университета приковывают взгляды? Ответ есть. Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии инициировало несколько программ, реализуемых совместно с российскими вузами. Казанский федеральный университет уже доказал эффективность подобного сотрудничества на примере проектов КФУ «Рикен». Так что плодотворное сотрудничество будет продолжено. Каким проектом уже дан старт, расскажет Аделя Шамилова.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 Со студентами Казанского федерального встретился советский и российский экономист, член-корреспондент РАН Георгий Клейнер. Что послужило причиной встречи, смотрите в сюжете нашего корреспондента.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 Мы изучаем геологию в качестве кружкового, кружка, и у нас это идет как одно из направлений. Мы ее сами изучаем, без преподавателей, с помощью учебников, презентаций от Казанского университета. Как ты считаешь, вот эта олимпиада откроет для тебя что-то новое?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 Внешний вид – это очень важно даже для университета. О том, как Казанский федеральный стал одним из важнейших архитектурных комплексов Казани, расскажет Олег Кашин. Казанский федеральный университет привлекает внимание не только как научный и образовательный центр, но и как архитектурный объект. В музее Николая Лобачевского Казанского федерального университета имеется портрет человека, который повлиял на облик всего вуза. На портрете 1846 года изображен Михаил Каринский, ближайший сподвижник Николая Лобачевского в деле проектирования и строительства университетского комплекса. Михаил Каринский был архитектором Казанского университета с 1832 года. Под его руководством было построено несколько зданий в едином стиле, а именно это анатомический театр, библиотека, химическая лаборатория и обсерватория. Позже были построены различные хозяйственные постройки и университетская клиника. Весь университетский комплекс был объединен площадью перед главным зданием. Все это образовывало единый ансамбль, который возвышался над всем городом. Университетский городок стал шедевром позднего классицизма. Если взглянуть на Казань 1838 года, то можно заметить разноэтажную постройку жилой части города. На фоне таких домов университетский городок, выстроенный из белого камня, несомненно приковывал взгляды. В 1837 году Михаил Каринский стал профессором Казанского университета и преподавал теорию гражданской архитектуры. Подробнее о музее Николая Лобачевского и истории Казанского федерального университета мы расскажем в следующих выпусках. Олег Кашин, Ленар Влетьяров, Универньюз. В Казанском федеральном университете состоится хакатон «Интеллектуальные транспортные системы и элементы ситуационных центров». Призовой фонд составляет 118 тысяч рублей. Заявки принимаются до 19 февраля. Чем готов удивлять хакатон в этом году, расскажет Диана Шилова. В следующем месяце в высшей школе ИТИС Казанского федерального университета пройдет хакатон интеллектуальной транспортной системы и элементы ситуационных центров, которые проводятся уже третий раз подряд. Он проводится, конечно, не первый год у нас уже, получается, третий у нас хакатон по этой тематике.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 Искусственный интеллект, блокчейн. Здесь, конечно, это в основном именно направлено, практикоориентированное такое направление, где направлено на применимость в городской среде. Акцент мы делаем на студентах КФУшных, потому что они нам ближе, их много. Но также мы рассылаем приглашения во все вузы Республики Тарстан. В принципе, и бывало, что и к нам из Челнов, из других регионов приезжают. Вот. Другие вузы обязательно, конечно, тоже участвуют. Даже участвует, в принципе, и зайти лица у нас. В прошлых и интеллектуальной транспортной системы и мобильность людей, которая состоялась в октябре 2017 года, победили студенты высшей школы ИТС Екатерина Бобринская и Данил Кузнецов, которые представили прототип умного браслета для водителей. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз. А на этом наш выпуск подходит к концу. И пусть каждый ваш день будет наполнен только лучшими новостями. С вами была Марина Захарова. До встречи!